Вов, <свист> тебе нужно что, чтобы ты так делал, когда хуёво просто... Смотри, Бен, я уебан? <свист> да или нет? Да или нет?